здравствуйте друзья сегодня у нас будет вторая часть интервью с французским адвокатом и сегодня мы поговорим о разводе о расторжении брака во франции как это происходит насколько это сложный процесс как долго насколько это дорого пользуются ли там брачными договорами смотрите видео я думаю будет очень интересно Люди Это очень интересно. Долго, насколько это дорого, с кем обычно оставляют детей, после мамы. После мамы по всем законам, так, так можно сказать, нужно было обращаться в суд. То есть процедура toujours, развода проходила... Toujours, через всегда, суд всегда. Раньше. Euh, 2016. До 2016 обстояли дела таким образом. Maintenant, le principe, c'est inverse. C'est que, sauf en cas de divorce conflictuel, Les, les époux абсолютно oui. euh, mm -hmm. faire oui. la guerre, oui. Oui. on passe devant le tribunal, tous les autres divorces sont des divorces sans par un tribunal. Да, сейчас можно избежать процедуры судебную, так скажем, при разводе. В суд обращается только в тех случаях, когда между супругами существует какой-то конфликт конфликт <coughs> интересов если конфликт интересов нет так скажем по обоюдному согласию развод проходит без euh, без суда без суда и это быстрее обе euh, euh, стороны un... они должны euh, иметь каждый адвоката в процедуре все это проходит coup. через протокол то судебной обязательно обязательно да это обязательное условие две стороны должны иметь адвоката и и через нотариуса то есть в процедуре участвуют два адвоката и нотариус собственно нотариусы визируют факт расторжения брака это происходит намного быстрее, чем через суд. Примерно сколько? Какая-то садюра? А я влюблю. Oh, если, если все хорошо, ну, в несколько, в несколько года, максимум месяцев, максимум 6-6 максимум. и Примерно 6 месяцев, да. 3-6 месяцев и можно... И если 오. мы проходим <mind>. через классическую процедуру развода, тут можно сказать, да, несколько лет два-три два года два года как минимум будет все это дело длиться так скажем и лагер война война будет длиться два-три года хорошо а скажите вот если идет спор например по детям с кем чаще всего оставляют детей, если и мама, и папа хочет, чтобы ребенок жил именно с ним. А копыты а кума Все очень одностороннее в этом вопросе. если инфo, ребенок маленький, да. Bon le le en France la grande mode actuellement depuis quelque temps c'est le partage. Des, de la garde de l'enfant, c'est-à-dire que sous, sous réserve que ça soit possible, mais souvent, lorsque les, les, les parents vivent dans la même ville, voire dans le même quartier, eh bien, on dira bah, une semaine c'est le père qui va garder l'enfant, une semaine c'est la une semaine c'est la mère. Стремление судов на данный момент к данной моде то, что родители имеют равные права на своих детей. Ну главной классической, так скажем, схемы судов является то, что если родители живут в одном городе или рядом друг с другом, они э, имеют права пополам, так скажем, 50 на 50. Mm -hmm. То есть ребенок неделю живет у отца, и неделю живет у матери. Mm -hmm. Либо стороны договариваются таким образом, что, чтобы это было ну, примерно пропорции 50 на 50. Mm -hmm. а, mm -hmm. Права отцов очень, очень пристально защищаются, так скажем, судебными инстанциями, судами. То есть нет такой тенденции, чтобы ребенок несовершеннолетний оставался непосредственно с мамой. Это может быть скорее 50 на right. 50, и бывает даже наоборот. Даже наоборот. Скажите такой вопрос, вообще насколько распространены во Франции брачные договоры? если это или это все редко. Это не редко. Это Это не редко. Это не редко. Это не редко. Это не редко. Это Процедуру упрощает. Если si я контракт Не le... упрощает. Non. Иногда нет, не упрощает. Потому что euh, можно сказать, что этот брачный euh, договор, он между супругами, да, в каких-то скорее материальных составляющих, в общем, состав, составлен именно uh, не для того, не для того, чтобы упростить процедуру развода, да, не упростить работу, так скажем, суда, а именно поставить все точки над i, все, что касается имущественных вопросов, можно так сказать. Вот, но помимо этого там. Выжить за пределы, за пределы. Например, если один, и коммерсант. Потому что, в общем, почему они 2 Потому что нет То есть, почему, в принципе, во Франции развод длится так долго? Не потому, что есть какие-то именно непосредственно Они тоже есть, безусловно, но он, по большому счету, всегда длится так долго, 2-3 года, если есть какой-то конфликт интересов. Не обязательно конфликт интересов связан с недвижимостью. Там может быть и другие, так скажем, моменты. Вот. А сам брачный договор, он создан не для того, чтобы упростить, как я сказала, процедуру, а упростить вот, euh, дискуссию между бывшими супругами. Le, Oui, В общем, вот такой вот тонкий нюанс. И у нас был один вопрос непосредственно от подписчиков. Спрашивали как раз-таки про раздел имущества. Есть ли такое понятие как обязательное выделение доли детям при разделе имущества? Да, oui, это очень интересно. Это по-рапорту, ты знаешь, есть la partie euh, préservée aux enfants, euh, c'est-à-dire la partie intouchable, c'est-à-dire tel ou tel pourcent, obligatoirement doit... Non. Euh, parce que le, le divorce, ça c'est... En général, vrai. tout ce qui est bien... C'est vrai en ce matière partage. de succession, quand il y a un décès. Mais en matière de divorce, c'est normalement 50, s'il n'y a pas de contrat de mariage, qui prévoit... Euh, oui. qui, qui réglemente... Sans contrat, c'est 50-50. C'est la moitié, moitié chacun. Pas sont, sont, les enfants, ils sont pas, les les enfants, ils sont, ils sont pas euh, concernés par le, la liquidation de, de, du mariage et des biens du mariage. Oui, après le mariage, si il n'y a pas de mariage, les enfants n'ont pas de droit à rien. Tout ce qui est mariage, 50 ans супругу, бывший mm. супруги Если что-то предусмотрено было брачным договором, как раз таки вот то, о чем мы говорили, если они предусмотрели тот или иной uh, процент uh, перехода имущества детям, uh, в таком случае да. А есть, чтобы ли говорить о с то Это это не я, наследственных делах есть. Нет, нет, партии, резервируемые C'est uniquement en cas de décès d'un des deux oui. parents. Et dans ce cas-là, cas il, a... il y a une part réservataire pour les enfants. Une part, euh, il n'y a pas de pourcentage exact. Euh, C'est en fonction du nombre d'enfants. Ça peut être euh, la moitié euh, si... Euh, voilà, si après un la mort des parents, euh, les sont tous ses enfants, sans в соответствии с количеством детей. Но это, да, другая история. Итак, друзья, я надеюсь, вам понравилось проведенное интервью. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях. На все буду отвечать. До новых встреч!